Мы решили показать вам ту альтернативу, которую предлагают нам городские власти. По их мнению, все места, которые мы хотим использовать для встречи с Алексеем Навальным, будут заняты именно в указанные дни и время. Единственным исключением стал удельный парк. Давайте же взглянем, куда нас отправляют власти нашего любимого города. Можно ли на эту площадку поместить 15 тысяч человек? Я думаю, что нет, это невозможно это физически просто. Думаю, нет, потому что площадь площадки довольно маленькая, и, скорее всего, поместится ну, тысяча-две. Ну, если очень-очень плотно всех утрамбовать, как селедка в банке, то возможно, а так, конечно, для комфорта нет. Ну, я думаю, не совсем, потому что... Ну, она маленькая, и там поместится максимум человек, не знаю, ну, пару тысяч но не пятнадцать. Спасибо.